Всем привет! Вы на канале компании Радио Сила. В одном из предыдущих роликов мы уже рассказывали вам о бюджетных гарнитурах для переносных радиостанций. Теперь мы поговорим о ларингофонах. Благодаря гарнитуре вы можете активно заниматься спортом, управлять автомобилем, и при этом оставаться на связи. Интересным предложением для производственных целей и промышленности станут наши гарнитуры ларингофоны. Они отличаются конструктивной особенностью и имеют определенные преимущества. Для минимализации помех и шумов в эфире в районе гортани выведен специальный микрофон. Благодаря современным технологиям и новаторским решениям, качество приема и передачи сигнала остается на высоте. Первая модель. Это гарнитура с ларингофоном, радиосилы GT60. Наушник тут заменен прозрачной трубкой, воздуховодом. Он надежно фиксируется в ухе и не выпадает во время бега. В комплекте есть запасной вкладыш. Звук снимается с поверхности шеи с помощью датчика. Кнопка передачи имеет отдельный кабель или пучку. Следующая модель. Гарнитура ларингофонного типа радиосилы GT61 с прозрачным воздуховодом. Удобно для незаметного ношения. Отличается от предыдущей модели тем, что есть регулировка охвата шеи. GT62 также имеет регулировку охвата шеи, но кнопка у данного ларингофона не выносная и имеет внушительные размеры и надежную клипсу. Еще одной особенностью данного ларингофона является его разборность. Это значит, что при необходимости вы можете поменять тип кабеля подключения к радиостанции. К сожалению, в комплекте только один кабель. Следующая модель тактическая с гибким ларингофоном радиосила GT63. Она отличается от всех остальных тем, что датчики, которые снимают вибрацию, размещены не на пластиковом обруче, который дает фиксированную силу прижатия датчика в гортани, а на ремне, и сила прижатия регулируется. Благодаря этому он более практичен в использовании и позволяет практично пользоваться устройством пользователю с любым охватом шеи. Он также имеет прозрачный воздуховод, а также возможность подключения наушников с разъемом Jack 3.5. В нем используются два сменных узла. Это разъем для подключения к рации и выносная дополнительная кнопка на липучке. Блок управления с основной кнопкой оснащен регулятором громкости и переключателем режима Vogue. Гарнитура с вибрационным ушным датчиком. Радиосила GT70 имеет микрофон-наушник, скрываемый в вашем наружном слуховом проходе. Гарнитура содержит в себе не только наушник, но одновременно и элемент, который превращает вибрацию ушной кости в электрический сигнал и передает ее по проводам на микрофонный вход радиостанции. При этом вы можете избавиться от отдельного выносного микрофона. Эта гарнитура идеально подходит для использования в высокой шумовой окружающей среде, такой, например, как вождение из данного мотоцикле и велосипеда.